Случилось быть мне однажды в деревне со странным названием могилицы. Небольшая такая деревенька. Дворов на двадцать. Лес кругом. Единственная достопримечательность. Лесопилка километрах в трех. Мужики-то там работают. И уж совсем я собрался уезжать. Остановился у маленького сельского магазина И вот тут-то Совершенно случайно узнал Что лесопилка Это вовсе не единственная Да и никакая Недостопримечательность Ну заготавливают лес Ну пилят брус Доску но отправляют куда-то по железке «Ну и что здесь интересного?» «Достопримечательность – это дядя Гриша. Бабы, что были в магазине, дружно закивали головами. Интересно, – подумал я и поинтересовался, – а чем же знаменит дядя Гриша? То, что я услышал, поставило крест на моих планах еще засветло покинуть эту деревеньку». С ее неуютным названием. Дом дяди Гриши стоял недалеко от магазина. Ничем не выделялся среди других. Добротный, ухоженный, тесовая крыша над воротами. Просторный двор. Во всем чувствовалась хозяйская рука. Сам хозяин встретил меня на крылечке. На вид лет шестьдесят. Не богатырь, но плотный дядька. Серые брюки, синяя майка. На ногах калоши. Мужик, как мужик. Прошли в дом. Обычный такой деревенский дом. Чисто, уютно. Добротно одним словом. Это моя хозяюшка Мария. Дядя Гриша указал на женщину его лет, которая хлопотала у плиты. Узнав о цели моего приезда, дядя Гриша велел загнать машину в ограду. Потом мы сидели с ним на застекленной веранде за столом, пили водочку, специально мною купленную для этого случая, под грибочки. И пузатенькие огурчики. На столе дымилась в чугунке картошка. Закурили. Дядя Гриша начал неторопливо рассказывать. Было это... Три года назад. 18 июня. Я точно помню... Сын у меня Тимка, в соседнем Илюшино живет. Село, немногим побольше нашего. Клуб, школа, три магазина. И если по большаку, то километров 12 до него будет. А вот напрямик лесной дорогой, так где-то около пяти. Решил я навестить сына. Баньку помочь ему поставить Можно было, конечно, на автобусе Но я решил пешком Лето ведь, теплынь Дорога хоть и лесная А колея набита Молодежь в клуб гоняет на мотоциклах Да и так летом на машинах ездят Иду я, значит Сумка с инструментами топором, ножовка Побалтываю, лес шумит, птичий коман, кузнечики в траве стрекочут. И так захотелось мне посидеть, лес послушать. Присел на упавшую березу, закурил. И вот тут-то, то ли я задумался, то ли затремал, одним словом очнулся от того, что сигарета пальца пожгла. Притушил я сигарету и дальше пошел. Осталось-то. Совсем ерунда. Сейчас вот за поворотом по левую руку лесопилка будет. А там еще километр два. Лесопилку-то не видно за лесом. А уж шуму-то хватает. Пилы визжат. Вагоны на подъездных путях клацают. Трелевочники надрываются. Вот и поворот. Только почему-то не слышно привычного шума работающей лесопилки. Остановился я. Странно как-то. Страшно даже стало. Столько лет пташек пугало. А сегодня молчит. И решил я заглянуть. Что там такое могло случиться? Сотню метров в сторону, разве это много? Только вот, не было там лесопилки, меня аж холодный пот прошиб, деревня там стояла, две небольшие улочки, почерневшие от времени избы, странная такая деревня, Никаких столбов электрических, антенн телевизионных. Ребятишки голопузые по улице бегают, бабы у колодца о чем-то судачат. Закрыл я глаза. Думаю, привиделось все. Открыл. Нет, на месте деревня. Облокотился я на жертв, что скотина была загорожена. Ноги дрожат. Вспомнил, как батя рассказывал, что до войны рядом с могильцами еще одна деревня была – Карповка. Он родился в ней, а вскоре после войны, в 60-х, решили деревню расселить, как неперспективную. Оно, конечно, мужиков-то почти всех на войне поубивало, только вон дед Пахом и остался. В могилицах сейчас живет, а что бабы, не отстояли они, значит, деревню, поразъехались кто куда, а на месте деревни лесопилку поставили. Так и шумела она с середины прошлого века, а сегодня вот исчезла. Страх-то постепенно прошел. Перелез я, значит, через изгородь. Иду вдоль улицы. Живет деревня своей жизнью. На меня никакого внимания. Как будто меня и нет. Свернул я в переулок. По другой улице иду, навстречу телега, мужичок лет сорока, баба с ним, слышу что разговаривают, а разобрать не могу, смеются, мимо проехали, на меня никто никакого внимания не обращает. Решил я сам проявить себя. Спрошу, думаю, вон у того мужика, что дровишки колет. Куда, мол, я попал? И уже шаг в его сторону сделал, как вдруг услышал сзади голос. Заговоришь с кем-нибудь, навеки здесь останешься. Знакомый голос. Повернулся я, и по спине ручейки холодного пота побежали. Стоит передо мною Варвара Жукова, наша деревенская из могилец. Года два назад пошла в лес по ягоды до грибы, и больше никто ее не видел. Поискали, потом поплакали. Семен Тажуков, муж Варвары, дом продал и уехал к дочери. «Беги!» – прошептала она и пошла в сторону колодца. Только ведра на коромысле покачиваются. Вот тут-то я и струхнул. И откуда только силы взялись. Выбежал за околицу, сумка-то с инструментом по ногам хлещет. Остановился я на минутку, отдышался, сумку-то во враг толкнул, дерево там приметное, всегда отыскать можно. Дальше побежал. Вот уже и Илюшина видно. Добежал до первого дома. Тут силы меня и оставили. Упал. Подняться хочу, не могу. Очнулся по классике жанра в больнице. Мария у кровати сидит. Тимка в дверях топчется. Мария, так как увидела, что я на нее смотрю, заплакала. Тимка подскочил, задает вопросы, где я был, у самого слезы. И чего это они так копошатся? Вышел из дома в девятом. Сейчас вон на стенке часы показывают одиннадцать. За два часа, не торопясь. Баньку-то ставить будем. Задал я вопрос и посмотрел на сына. Тут-то Марюшка взяла меня за руку. Спросила, где я целый год пропадал. И получалась Неловкая ситуация Из нее выходит, что я Целый год Шел в соседнюю деревню Этого я понять никак не мог Не доходило до меня Потом начались Мои матарства Первым делом милиция Дело о ли Разыскное завели, искали меня год. Теперь, поскольку я нашелся, дело надо прекращать. Моему рассказу участковый, конечно, не поверил, хотя добросовестно записал слово в слово. Потом стало хуже. Меня увезли в область. Там, в больнице. Десятки раз я рассказывал свою историю. Мне никто не верил. Неделю я лежал весь опутанный проводами. потом даже же дня два в психиатричке. Никаких отклонений в психике у меня не обнаружили. Отпустили домой. Но при выписке профессор посматривал на меня загадочно. Вернулся я домой, уже ближе к осени. Хотел сразу сходить за сумкой с инструментами. Топор-то новый, прямо с топорищем я купил. Дня за два до того случая. Но жена не пустила. Поверил-то моему рассказу. Только дед пахом. Ироничное совпадение не находите. Когда я описал ему мужичка и бабу, которые встретились мне на телеге в деревне, дед даже подскочил со стула. Он, он сказал, что это брат его Митька со своей Аленой и кобыла рыжая тоже его. Дед смотрел на меня, «Как будто я побывал на том свете, только сгинул Митька-то на войне, убили Митьку в сорок четвертом, а Алена-то двадцать лет уже как померла. В этот же день мы с дедом Пахомом пошли за инструментом. Дерево около оврага я отыскал быстро, приметное дерево, лесопилка гремела рядом». Перекопав почти весь овраг, сумку с инструментом мы не нашли. Нашли кусок ржавого железа. Я хотел кинуть его обратно во враг, но дед разглядел в этом куске ржавчины очертания топора. Правда, без топорища. Дед Пахом-то помер в прошлом году. Больше эту историю я никому и не рассказывал. Было Уже за полночь, когда дядя Гриша закончил свой рассказ. Пустая бутылка стояла на столе. В пепельнице горой лежали окурки. «Подожди я сейчас», — сказал он и вышел во двор. Через минуту вернулся, положил на стол пакет. И я вопросительно посмотрел на него. В пакете лежал солидный кусок ржавого металла, в котором безошибочно угадывался топор. Судя по ржавчине, пролежал он в земле или в воде никак не менее века. Не поверить ей дядя Гриша никак не мог. Поверить тоже. За окном 21 век. Все чудеса описаны и разоблачены. Топор, а точнее то, что от него осталось, тоже не факт. Мало ли с каких времен он во враге валялся, но не мог он за год так заржаветь. А вот то, что дядя Гриша не было в деревне, вот это вот факт. Разыскное дело, если таково имеется, тоже факт. Утром. Поднялись рано. Решил я это дело до конца раскопать. Пакет с топором дядя Гриша отдал мне без колебаний. Он и сам не меньше меня хотел докопаться до истины. По приезду в город я первым делом направился в милицию. И действительно, 18 июня 2005 года Будаков Григорий Павлович... Утром ушел из дома в село Илюшино И пропал без вести Поиски ничего не дали А вот 18 июня 2006 года Около 11 часов утра Он был обнаружен в бессознательном состоянии У дома номер два по улице Рябиновой Села Илюшино Теперь я был уверен, что дядя Криша Рассказал мне правду или я тронулся умом. Начальник милиции, выслушав мой рассказ, предложил помощь. Топор был упакован, опечатан как положено и направлен в экспертно-технический отдел управления. Осталось только ждать. Прошел почти месяц. Передо мной на столе лежит заключение экспертов с подписями, печатями. Читанное, перечитанное. Из него следует, что топор пролежал в воде ни и ни мало, не менее 70 лет. Но это и не так важно. До войны тоже были топоры. Мало ли, как он попал во враг. Удивительное не поддается осмыслению другое. На топоре было обнаружено клеймо завода-изготовителя. Большое спасибо экспертам. Так вот, клеймо нового образца. Завод начал ставить на товары народного потребления с 1 января 2005 года. Получив документ, я сразу же поехал в могилице. Дом дяди Гриши встретил меня аккуратно забитыми окнами. Сосед пояснил, что Григорий примерно через неделю после моего отъезда вместе с Марией ушли в лес. Ни домой, ни к сыну они не пришли, искали их, но, но не нашли. А я, я знаю где они, я вижу их, идущими по улице деревни, деревни, живущие вне времени и пространства.